Наша встреча словно сладкий сон, Мне и раньше часто снился он. Образ нежной сердца согревал, Как же долго я о ней мечтал. И ах, какие у нее глаза, Сколько в них душевного тепла, Сколько в них любви и доброты. Не в мире не найти самая, самая, самая милая, моя любовь к тебе, самая сильная, своей красотой ты пленила меня, свела с ума, свела с ума. Самая, самая, самая милая, моя любовь. Самая сильная Своей красотой Ты пленила меня Свела с ума Свела с ума Ждал и верил, что ее найду Девушка, похожая на сон Я теперь и навек в нее влюблен Ах, какие у нее глаза Мне теперь без них прожить нельзя Чувство невозможно приказать Сердцу от любви не убежать